Все чаще э, появляются сообщения о том, что вот ночью, вечером, не обязательно днем, когда-то останавливаются сотрудники вроде как ГИБДД, ну, в общем, кто-то с палочкой машет, такси останавливается, подходят какие-то, сейчас ведь очень трудно разобраться в знаках отличия, вот в какой-то такой общеполицейской, генерализованной такой полицейской mm. форме. Ясно, что не штатские люди, быстро что-то показывают, быстро невнятно что-то говорят, просят пассажиров выйти и требуют досмотра. Лично, говорят, а это у нас понятые, стоят тоже там на дороге какие-то чебурашки. И люди как-то нервно очень спрашивают, а что делать? Сотрудники ГИБДД, как и участковые, это самые несчастные люди, наверное, сейчас в правоохранительной системе. Потому что у них и так работа не сахар. Реальная работа, которой они, по большому счету, должны бы заниматься. Но на них грузят абсолютно не свойственные вещи. Вот сейчас сейчас загрузили их, в том числе и наркотиками. Они должны их выявлять где-то, вытаскивать. Вроде казалось бы, такая огромная структура, этот наркоконтроль, ну да. это управление целое. Там, ну, все туда хотят, потому что делать ничего не надо, статистику делать легко. Но нет, грузит еще и участковых, грузит еще и ГИБДД. Да, и адски гоняют этими планами, адски гоняют. Сколько бит сегодня нашли, сколько ножей там, кому-то повезло пистолет нашел, кому-то повезло, кто-то там 6 грамм знаменитых марихуаны нашли. Тем более личный досмотр ночью, господи, там сунуть, может, все что угодно. А вот прям обязан, да, обязан я, пассажир невинный, выходить и подвергаться какому-то досмотру отказать практически невозможно будет но ну, личный досмотр личный досмотр они же напишут рапорт о том что имелись основания предполагать что у этого человека имеются какие-то запрещенные там препараты либо еще что-то сам по себе личный досмотр они обоснуют каким-то образом процессуально они его обоснуют я вообще-то совершенно не готова к тому что вот я не знаю еду Домой из театра, а меня внезапно просят выйти, не знаю, положить руки на капот и вообще как-то… Ирине класть руки, ну, предъявить свои вещи. Основанием для досмотра в любом случае является сведения о совершенном либо к правонарушению. что-то надо будет вам обосновывать, поэтому этот вопрос, конечно, можно задать. надо выходить из машины или можно сидя так из окошка я вообще в таких ситуациях рекомендую действовать пассивно жестко если вы не хотите выходить нет я не хочу не выходите требование законную сотрудника полиции вы считаете что незаконная он вас вытащит применить насилие для него это очередной геморрой будем прямо говорить. Вытаскивать человека, который потом Подождите, может поджаловаться. Может, тогда лучше выйти уже, если что? у меня будет вытаскивать? входите. Это дело каждого. Да? У вас драка в подворотне. Вы можете зажаться в углу, вы можете ударить, вас в ответ два раза ударят. Что вы выберете, это дело ваше. Нет никакой таблетки, нет никакой кнопки, которая моментально эту ситуацию разрядит. Мне очень нравится ваша метафора про драку в подворотне с гопотой, но проблема в том, что я никогда в жизни не дралась в подворотне. Учитесь. Так зачем вы задаете вопросы, как драться с подворотнями, с гопотой, если вы не хотите драться с гопотой? Пусть вас просто бьют. Сложная ситуация, да, согласен. Они же прекрасные психологи, сотрудники БДД прекрасные психологи. Если он увидит, что риски незаполнения еще 15 протоколов, которые ему нужны в эту ночь, будут превышать э, возможность заполнить отношении вас протокол он ну, может, собственно, э, дать психологическую пенька и сказать, ребят, ну, уезжайте. Вот, То, вот, что... Вот, что я должна для этого делать? Чтобы он понял, что он со мной слишком время... много потратит времени. Ж... Жестко, но... жестко, но не хамски э, потребовать объяснить, в связи с чем по отношению вас, законопослушного, честного гражданина, который воспользовался услугами такси, производится сейчас принудительное Действие предусмотрено Кодексом административных правонарушений. Ну короче, я должна вежливо, твердо, но вежливо и таким желательно таким спокойным занудным немножко гнусавым голосом. Объясните мне, пожалуйста, на каких основаниях меня честного пассажира Нет, такси. Ну да, б... это, конечно, будет примерно там 127 вопрос за ночь такое. ему да. а а может за... он уже злой. Да, вполне может быть и такое, да. Ну, во-первых, начнете с того, что позвольте мне переписать данные вашего удостоверения. раз. Всегда. Мне нравится. Позвольте. Потом... Объясните, пожалуйста, на каком основании в отношении меня производится это мероприятие? Что это за мероприятие? Покажите мне, пожалуйста, постановление его производства. Либо если бренды? протокол. Если протокол, то покажите протокол. Угу. Если начинается протокол, объясните мне, пожалуйста, мои права. И представьте, пожалуйста, понятых: фамилия, имя, отчество, адреса и удостоверение личности понятых. Потому что как вы можете доверять понятым, у которых нет паспортов? Может, это беглые преступники, каторжане? Либо это вообще сотрудники полиции. Вы должны... Как сотрудники БДД, я уже чувствую острое желание отпустить вас. Езжайте, молодой человек, езжайте. Да, но в любом случае вам это все нужно будет, даже если он скажет, да, хорошо, давайте мы сейчас, Иван Сергеевич, пройдите, представьтесь, пожалуйста, Татьяне. Вот расскажите вашу биографию краткую. Может быть и такое, да, давайте, хорошо. Если решено оформить протокол, они его оформят. Другое дело, что как вы потом сможете с этим действием пойти куда-то там, к прокурору, в суд или еще куда-то. Так, то есть я опять же должна убедиться в том, что в протоколе записано, что у меня есть замечания, которые я да. оглашу в присутствии или после консультации с моим И атака, если что-то вам там. подброшено, обязательно в протоколе от, отражается, что да, вот мне давайте подброшено. Про, давайте да. про подброшено, накачу, вокруг мы вокруг Вот э, Широко известно, что у нас подбрасывают. Да. Наркотики в основном. Надо ли что-то дополнительное с этим делать, кроме того, как в протоколе оставлять вот эту спасительную, заякоряющую фразу о том, что есть замечание, а, это не мое, есть замечание, которое я оглашу после консультации. Ваша позиция должна быть последовательной изначально, вот с момента обнаружения вот этих вот, якобы обнаружения этих э, предметов. То Любовь есть буквально веществ. я что говорю? Это не мое. Это не мое. И везде. То есть вы должны везде изначально говорить, что это не мое. Никаких 51-х. Никаких 51-х. Вот здесь это крайне важно. Только указание о том, что это не ваше. Второе. Фиксировать время вашего фактического задержания и время досмотра и изъятия. Ой-ой, это трудно уже. Что сложного? Вас, условно говоря, взяли на садовом и через два часа Допросили и досмотрели где-то в каком-то ОВД, ну, Тверской пусть будет, mm -hmm. через два часа. Вот у вас в протоколе задержания должно быть указано время вашего фактического задержания, два часа назад и в досмотре через два часа. И вот этот промежуток, который вы сумеете зафиксировать в замечаниях, в самих протоколах, либо еще где-то, дает вам очень серьезный шанс от этого освободиться в итоге времени незаконного. Если вы это не сделаете, если вы начнете прыгать, там, да, это не мое, ой, да я признал, ой, 51, а потом это мое, а потом снова не мое, шансов у вас нет никаких. Если в протокол изъятия, досмотра, как угодно его могут назвать, оформлен, и у вас не было к нему замечаний, шансов у вас нет. Хорошо, давайте тогда перейдем к внезапно, опять, как не чудовищно случится, ставшую уже почти модной теме, что в наших тюрьмах и до тюрьм, и в ходе следствия, и даже просто при простом нехитром задержании по административному делу, задержанных физически пытают. Пытают в органах только дураки. Эти дураки могут и убить. Когда тебя голый жопа на раскаленную плиту посадят, ты родину выдашь или нет? Ребят, да, пытайтесь, я все равно ничего не подпишу. Пытали маленьких, незрелых. Пишешь прокурору, звонишь адвокату. Я вам говорю, как человек, который 23 года живет в этой системе. Вот живет в этой системе. Так, будем ломать систему.